Приветствую вас, друзья, на канале Каменный Успех Дома из камня Что значит животик с камнем? В возник вопрос, я отвечал одному подписчику Если это говорит, что вот, Ну как, как, это же непонятно Это же вообще ничего не понятно, как ты объясняешь Я объясню так, как я объясняю Своим ребятам, которые Кладут камни, которые делают Подпорные стены, или кладут Стены дома, или кладут Мостовые, вот если вы туда посмотрите Вот эти дорожки в каждом камне должен быть животик. Как его обнаружить? Где у вас животик? У человека, где животик. И я всегда вот показываю, ребятам, вот, вот, вот животик. Животик. Он не вот здесь. И не вот там нога. Он здесь. Значит, он должен быть посредине и в камне. И вот если вы берете, допустим, любую палку. Ровную. Провил или еще что-то. Ставите вот так, вы сразу увидите. Вот здесь угол. может ну, можно сказать, хорошо положено. Если посмотреть на эту сторону, можно сразу увидеть, как камень заваленный. Но я просто понимаю, зачем ребята это завалили. Просто я как бы следующий дом мы будем делать по-другому немножко. Я поставлю одного человека. И чтобы он за все углы отвечал. Но в данный момент человек по незнанию поставил этот камень допустим он э, в, э, в, животе, в голову так сказать видите завернутый это неправильно вот это неправильно не потому что я хочу придраться к кому-то иногда мне говорят о это какая разница есть разница большая кто как смотрится вы можете кривой камень поставить поставить этот кривой камень правильно и он будет смотреться он будет хорошо смотреться и Многие будут на него смотреть и не смогут понять, в чем проблема. Он привлекает, он заинтересовывает, он притягивает, он имеет особый магнетизм. Но если вы камни заваливаете, если ваше животик в голове или в ногах, тогда этот камень будет отторгать, он всякий магнетизм уходит. Поэтому я ребятам показываю, вот и, и вам, вот где животик. Вот этот камень, если взять, вот, допустим, здесь сейчас 8 мм, милли... а здесь 5 мм, и вот, вот, вот эти 5 мм должны быть то же самое и здесь, 5 мм, середина наполовину, тогда этот камень будет правильно стоять, в данный момент он стоит неправильно, поэтому очень важно, очень важно. Есть, подожди, а что, здесь же вот эти вот две стороны параллельны? Нет, нет, нет. Те стороны, которые параллельны, это совсем другое, они могут быть немножко ниже, немножко выше, они не играют никакой роли. Играет роль магнетизма. Вот эта сторона, вот эти две стороны, если они правильно поставлены, все, к вам предъяв никаких не будет, и к нам их не будет. Сейчас, сейчас, вот, вот этого как бы видно не будет, потому что здесь будет Сделано под старинку, здесь будет замазываться штукатуркой, но на самом деле, вот это и есть ошибка. Вот этот камень, вот если его посмотреть, он положенный идеально, потому что он, он положен ровно, он положенный, он не, не затянутый нигде. Вот, вот животик, вот его животик, вот, вот, понимаете? Вот смотрите, у меня выемка, она идет внутри просто, вот у меня два животика. Выходит два животика. Выходит два животика, получается. Вот это как бы правильно положенный камень. Почему у нас и то видео вышло по двум ниткам? Потому что я всегда кладу камни по двум ниткам. Вот. Одна нитка и вторая. И мы уже смотрим по одной нитке и по второй нитке, чтобы вот эти края совпадали. Тогда мы уже можем определить. Четко, где наш наш животик. И ты не сможешь его не так э, за, закрутить, завалить, не вот так завалить. Животик камня и центр камня. Это совсем разные вещи. Но на самом деле они так близ, близко между собой Они контактируют. Потому что если мы посмотрим, вот даже вот здесь, видите, вот у меня центр как бы. Ну и животик получается. Потому что вот здесь у меня зазорчик и здесь. Вот. А здесь, здесь наоборот где-то. Вот он у меня идет как бы. Ну, потому что если я поставлю, скажем так, вот здесь выровняю. А здесь, вот здесь если выровняю, тогда у меня здесь получится перекос. Ну то есть очень важно. Это нормально. Он нормально положенный. Иногда бывает так, что вот камни, как бы такие вообще, как бы, хороший животик у него. Вот как его правильно поставить? Иногда мастера, мастера берут и вот эти края выгоняют сюда. Аж выгоняют так, чтобы края вот эти совпадали с этими. Это грубейшая ошибка. Оно не смотрится красиво. И вот если вы поставите как бы вовнутрь, и вот здесь как бы камень такой, чтобы он не был закругленный, как бы тоже как бы как и этот, тогда оно вообще будет хорошо смотреться, идеально. Вот. В данный момент, в данный момент, это все смотрится вот так, как бы. Нормально смотрится. Если бы я его выдвинул, это не так. И вот многие мастера, вот я смотрел, наблюдал, как падают дом, падают дом. И они вот брали камни, как бы. Вот, вот они вот такие, вот они специально так обрабатывали. И у него хватает мозгов его выдвинуть наружу, чтобы он... Да, это неплохо, это будет хорошо смотреться, но на самом деле камни кладутся правильно, вот, именно чтобы они по двум ниткам были. Но это уже на любителя, это уже э, такая индивидуальная кладочка может быть, когда камни будут выходить наоборот, и, то есть играющие, играются. И если вы делаете, делаете работу свою ровненько, значит, в каждом камушке надо находить, животик смотри вот у меня у меня животик да идет по, по диагонали видишь вот, вот смотри вот сюда сверху ну, вот, видишь ровненько здесь идет угу. а вот так если вот у меня совсем по-другому уже здесь допустим полтора сантиметра и здесь полтора то есть вот как бы вот это нормально правильно камень положенный и его практически не видно что он, он кривой можно взять самые кривые камни и положить их без обработки. Но ну, Единственное, что нужно с... сбивать углы, чтобы углы как бы не царапались, тогда это будет красиво положен камень. То есть, именно э, тема идет об... Я хотел вообще на две минуты по-быстрому мини-видео, для того, чтобы не утомить не, за, не затруднят мастеров или, там сказать, э, людей, которые состоятельные, люди, которые строятся, но этого не получается, приходится как бы снять и побольше рассказать, потому что действительно это интересная тема, и действительно это тема, которая не, не раскрыта никем, и я вам скажу, что вам может даже легче идти по этому пути, чем, чем мне, потому что мне никто этого не рассказывает, и никто не показывает, и... Негде то прочитать. Единственное, что это мой опыт, это мои знания, мои знания, моя практика. Она здесь, она, так сказать, в моем, в моих мозгах и в моих руках. Ну ни в коем случае на моем языке. И вот сейчас, благодаря то, что мы вот со Светой там часто как бы ведем вот эти дискуссии, у меня получается рассказать это Иван. Мы сейчас поедем еще в одно место. И я уже покажу чужую работу, это моя работа, я покажу чужую работу уже как бы современного камня, это старый камни. это вот камень, который, э, ну, так сказать, мы его обрабатывали, и он был такой, такой разный, покрученный, вот если вот так посмотрите вот сюда, с такого камня еще хуже. мы сделали вот тот заборчик, немножко обработали, немножко... Это уже было давно, уже было как бы... Сейчас мы все едем на другой объект, и я вам по покажу, где действительно заваленные углы. Играли с ребенком детский городок, так сказать, центральная часть района, об, острова. Ну, в смысле, все родители разных статусов собираются. И все то по-своему... Я не знаю, может кто-то и не видит, может и когда-то комиссия, которая принимала этих ребят которые ничего не соображает и не смыслит на этом деле но таких ошибок полно видите вот, допустим если мы посмотрим на сторону, угол вот у него животик вот здесь не посредине вот здесь вот даже этот камень он более положен и правильно плюс к тому видите как перевязки нет ладно это уже другая тема давайте еще посмотрим другие углы Вот смотрите, вот здесь. Видите, как камень положенный? Животик у него в голове. А низ. Вообще как бы ушел. Так же самое вот здесь, если посмотреть, видите, животик идет в ногах, а вверх Чтобы вот этого не было, всегда нужно работать. По двум ниткам. Посмотрите обратно, видите, э, животик идет у него, верхняя часть. На самом деле можно сделать что-то был посредине животик, посредине. То есть камень положенный неправильно. Вот иногда люди там начинают говорить о том, что нужно пользоваться только отвесом. Я могу это оспорить. Это другая тема. Ну это другая тема, да, это другая тема. А вот этот камень правильно положен, вот этот? Этот? Да. Но ну, он более, более, больше к тому, что он, он правильнее Лиши, да? положенный. Видишь, он вот так как бы... У -у -у. Вот, может... Видишь, вот, вот допустим, вот этот камень. Он сам кривой, кривой. Вот. Но он, он положен и правильно, он именно стоит правильно. Видите, где животик у него? Вот животик. Вот, вот, вот животик у него. Вот. И он, как бы, он будет стоять и смотреться нормально. Еще если бы здесь расшивочку сделать аккуратненько, он бы смотрелся. В этих камнях один недостаток. Углы, не сбитые углы. Если бы вот эти углы были позбив... сбиты, цены им не было. Ну и потом, на что мастерам нужно обратить внимание, вот на такие зазоры из цемента. Это как бы чревато смотрится. Вот, допустим, взять вот этот камень. Видите, он тоже правильно положенный. Вот он красавец. Я ничего не могу сказать. Вот мы сейчас посмотрим еще другие варианты. Если у камня лицо плоское, значит, у него и есть животик. По его плоскости, вот это его как бы и лицо, и плоскости, и животик, и центр, и все. А если он логнутый, и вот здесь два животика камни. Давай здесь еще посмотрим. Здесь нормально, и вот, да, вот здесь, видишь, вот. Зазорчик, здесь зазорчик, здесь животик посерединке идет. по Посерединке. Так, что мы еще посмотрим? Вот здесь, смотрите, камень, положенный как бы выдвинуть наружу, и он, он смотрится, ну как, не акте. мне не нравится, как смотрится среди ровных э, выдвинутых камни, потому что камень клался не по животику, определялся, а вот именно по краям. Этот камень положенный правильно, он, он здесь выдвинут, значит у него края, края вот идут как животик, вот. Вот. Лучше его поставить нельзя. Вот он, такой красавец. Вот он. То есть, если камень, так сказать, выемка в середине, значит, ободочек его, каемочка его, это существует как животик. Если камень идет как бы горбинкой, как вот, вот этот, где он, как вот этот, выпухлый. выпухлый Значит, вот это его животик. Вот это, вот это животик камня. Вот. Вот животик. Его нужно правильно только поставить, не так как он здесь стоит. Его нужно правильно поставить. Вот как допустим вот этот стоит камень. Вот он поставленный правильно. Вот камень положенный правильно. Вот. Я его видел как бы. Видите, он здесь. То есть у него как бы центр. Вот центр. Вот. Вот центр. На него любо посмотреть. Он имеет свой магнетизм. Но, все началось из углов. Я хочу подвести к тому, что самое главное, чтобы углы клались правильно. Чтобы углы клались то есть со своими животиками, не были завалены. А чтобы углы не были, не были завалены, их нужно класть правильно. Поэтому, что в каждом углу Должен быть животик посредине. А, смотри, какой камень интересный. Тут две впадины на нем. Да? Ну пламени. этот камень, и этот камень положенный правильно. Да, он хорошо. правильно положен, он хорошо положенный. По нем даже не скайт, он привлекает. Вот, вот Мой взгляд он привлекает. Почему я на него посмотрел, почему я к нему подошел и поставил планку. Так сказать, правил. Потому что он привлекает, если он правильно. А если камень неправильно положенный, это работа отторгает, понимаете, отторгает. Я когда-то проещался по Украине, -то... то есть разные работы. И обращаешь внимание, вот как как у вас режет слух там от моих слов, так у меня режет глаза, когда я смотрю там и вижу разное. За счет этого, конечно, учишься и где-то думаешь, ой, а да я об этом никогда бы и ролик не снял, потому что это же неинтересно, это все знают. Оказывается, нет. Это никто не. Этого никто не знает. Это может быть я только знаю об этом думаю. Этом, об этом размышляю. И никого как бы эта тема не затрагивает. Возможно, там единицы где-то есть, они. Ну где. Понимаете? Поэтому. Вот то, что касается животика, это очень серьезная тема. И люди, которые ее как бы придерживаются, они никогда. Никогда не сделают вот такие как бы, вот смотрите, запах, смотри, вот сюда. То есть это э, люди делали как попало, как попало, видите? Да, в, в самой стене существует... Тут, кор короче, можно посмотреть и посмеяться. Мы начинаем новый проект, наши углы, вот смотрите, животик вот посредине, посредине. Ну давай здесь тоже... Ну и здесь, посредине, и там. Ну а теперь, теперь я вот э, почему? Я ребятам говорю подбом. То есть, э, подбом рейсом Вот рейсы наши будут рейсы, маяки. И вот мы представляем Орфавию Ар уровень. И видно, вот мы идем. А вот этот камень уже, видите, неправильно положенный. Завел. Он или сам не увидел. Вот, сейчас я вам буду рассказывать, как нужно. Видите? Какой камень? Вот этот камень. Вот этот камень, он, у него животик в голове. Видишь? Вот этого камня, животик в голове. Вот, видите? Этого не будет, может быть, видно. А может, допустим, если э, такого же уровня, как я, человек подойдет, или кто-то, если насмотрится в этих видео, он быстро определит, где как, что положено. Вот этот камень, он нормально обработанный. Сам мастер его положил неправильно, вот. я где-то не досмотрел вовремя, а сейчас он уже остыл. А у тебя человек за углы отвечает? Ты же говорил, назначишь. Ну да, я, я как... У меня Значит... один человек сейчас делает углы, один человек, но дело в том, что э, я всегда говорю, всегда как бы э, напоминаю о том, чтобы было качество, но иногда и бывает и такое. Но все равно это работа качественная, ну просто где-то какие-то недостатки немножко. А здесь нормально. Бывает, просто я скажу по-другому немножко. Бывает, люди просто на автоматизме делают работу свою. Вот иногда бывает так, что плотники они обрезают, обругают все пальцы. Вот, и у них это происходит не потому, что они вот такие, никакие. Потому что они все это делают на автоматизме тогда надо думать что ты делаешь как ты делаешь когда это будет правильная качественная работа вот здесь вот живот вот он неровный, он хорошо положен. Здесь живут живот, вот он животик, выпеченная сторона. да да он да нормально положен. да да, да, он, хорошо да, да. Всё, всё, он будет так лежать и хорошо, да да да да да да да да вот здесь. Вот здесь. Очень важно, чтобы одинаковое расстояние было, одинаковое. Если оно не одинаковое, значит немножко проблематично. Ну, То есть ну, нельзя ну, на автоматизме ну, эту работу делать. Всегда надо думать, что вы делаете, как вы кладете камень. На мостовую, если посмотреть, там тоже. Вот пойдемте на мостовую. Сейчас видите, я очень много многому научил уже, ребят. Уже они делают так, как я говорю, так как я хочу, так как желание сердца моего. И вот в данный момент я вот смотрю, вот, вот здесь положены они правильно. Но есть моменты, моменты где они положены неправильно. Мы сейчас найдем тот же потому что я очень много уделяю вниманию. Чуть ли не до скандала, чуть ли не для таких жестких так сказать поворотов потому что мне нужно качество мне нужно работать с заказчиками и не один год мне нужно чтобы мне доверяли вот здесь животик он вот вот видите где он очень важно когда есть животик посредине посредине видите а в основном, в основном я вам скажу, что очень хорошо, очень хорошо. Они многому от меня научили. Молодцы. И я хочу спросить у вас, вам сейчас понятно или нет, что значит животик в камне, что значит ровно положить камень. И даже если эти камни не были в такой степени обработанные, их нужно ровно ставить, ровно класть. Или даже вот так, если смотреть Видите Сейчас Все камни положены правильно Потому что мне приходится Очень много уделять этому внимания Вот, вот здесь, допустим, этот камень заваленный, то есть, тоже то животик у него, то есть, с одной из сторон. но идеально. Я доволен. Мои мастера уже выучили все эти уроки, и они могут уже научить и других, и уже эта информация, она пойдет дальше. Действительно, вот я смотрю у меня вот сейчас, держится там 10-12 человек, и они все преданно сидят возле меня, потому что знает, что у нас все четко, что если я где-то ругаю, наставляю, это все по существу, просто вот так не происходит, то есть мать-перемать у нас нету, и уже мне не надо ходить с палкой и контролировать, и уже не надо доставать свой животик и показывать как нужно класть, потому что каждый из них уже знает, чего хочу я, чтобы эта дорожка служила настоящим магнетизмом, как для заказчиков, так и для нас, потому что заказчики заказывают нас, а мы нуждаемся в заказчиках. И это очень важно, чтобы сделать качество, сделать работу хорошую, достойную, для того, чтобы на нее можно было хорошо и Люба посмотреть. Я думаю, что я понятно объяснил, что значит животик в камне. Все, стройте из камня. Задавайте ваши вопросы, на которые мы ответим. Может не так быстро, но ответим.